Так, ну что, я обещал все-таки по Бернцу, да? Все-таки мы продолжаем Бернца. Шаг первый к самоуважению. Во время депрессии больные уверены в своей никчемности. Значит, негативные эмоции ⁇ результат низкого самоуважения. А без него никуда. Например, первоклассник, первокурсник, Эрик ощущает, э, ощущает на занятиях страх. Когда профессор вызовет меня, говорит он, я, скорее всего, все перепутаю. Постоянный страх Эрика, все перепутать, доминирует в его сознании. Причина возникновения, которого выяснилось в нашей беседе. Значит, он у него спрашивает. Предположим, что ты все перепутаешь в классе, почему это расстроило бы тебя? В чем трагедия? Он отвечает, в том, что я ставлю выставлю себя дураком. Он уже решил что для других он будет казаться дураком не факт не факт может быть они прекрасно понимают что и они были на его месте и точно также косячили то есть дураком нет если ты совершаешь ошибку да, даже если ты сглупил это не делайте это ты совершил ошибку как говорят грешник и грех мы осуждаем грех а не грешника в христианстве да? здесь точно самое. совершив ошибку это не делает тебя там полным неудачником Сейчас ты а завтра ты будешь красавчик, почему нет? Видишь, у него сразу пошло... обобщение. Помните, на, на прошлом стриме мы обсуждали 10 пунктов когнитивного искажения. Здесь у него когнитивное искажение, неправильное восприятие реальности. Сразу. И он в этом уверен. И вот эта уверенность портит ему жизнь. А, в том, что я выставлю себя драком, доктор спрашивает, предположим, ты выставил себя дураком почему так расстроит тебя? Тогда каждый сможет смотреть сверху вниз, на, э, сверху вниз на меня. Опять дураком, и они возвысятся. Это получается самоунижение. А я ошибся, я там докосячила, вот все С, сгораю от стыда. Видишь, как вот говорят. Они все такие умные, никогда никогда ошибок не делали, сверху вниз будут смотреть на меня. А, кошмары уж, унижение. Пусть так, что тогда, док, доктор из него тянет, понимаешь? Он выводит на то, что, чувак, ты обобщаешь ложный ложное обобщение. Тогда я буду чувствовать себя несчастным, понимаешь? Так ты же и чувствуешь себя несчастным из-за того, что неправильно оцениваешь ситуацию и итоги. Еще ничего не произошло, тебе уже плохо. Ты уже несчастен. Так, доктор, почему ты будешь чувствовать себя несчастным при подобном отношении людей? Отвечает, что я могу ожидать, не являясь сколь-нибудь стоящей персоной. Понимаешь? Впоследствии это может повредить моей карьере. Имея плохую репутацию, я не стану юристом. Видишь, как он. Он дальше, дальше начинает накручивать на вот это неправильное, понимаешь, восприятие. Он начинает накручивать, уже придумает, уже вангует. Не могу стать юристом, доктору Пусть ты не стал юристом. Допустим, ты исключен за неуспеваемость это стало бы особым поводом для тебя почему Отвечает, всю жизнь я мечтал стать юристом провал означал бы мое полное поражение я неудачник все и не стоял все доктор спрашивает: ну и жизнь стала бы пустой я неудачник я никчимин лишь началось все с того что он думает что одна ошибка делает его неудачником, и сверху вниз начинает на него смотреть и все он хуже всех и он даже не может овладеть профессией, реализовать мечту своей жизни все я неудачник ложусь, ложусь в группу помираю вот какой клубок в этом диалоге Эрик показал почему он уверен в катастрофичности чего-либо не, чего-либо неодобрения он уже заблаговременно за, за них уже сам себя не одобрил допущение ошибок или неудачи он верит что если одна персона смотрит сверху вниз на него одна, а если вообще ни одной если он сам себе все это например придумал он похеру и вот эта ложная связка чужого мнения и твоего самочувствия хорошего точнее самооценки понимаешь плохое слово самооценка не люблю его понимаешь, вот эта вот связь как? А как другие подумают? А что они скажут? А они скажут то, они подумают все. А это значит, что я, понимаешь? Они подумали, а я становлюсь. Вот ложная связка, которая вскрывает, вскрывает. Значит, вот это подробный разбор, что тебя, что именно тебя беспокоит в этой ситуации. Да это было бы так при условии, что всемирное признание негодности стал бы вдруг штамповаться на его лбу от каждого взгляда <смех> взгляда или мысль или слова они даже могут некоторые да даже и сказать но это ничего не значит это не штампует на лбу у тебя неудачник все ты права ты все, все у него не было чувства собственного достоинства точно было завязано на, на мнение окружающих что не способствовало успеху свои достижения эрик мерил по чужим взглядом обратите внимание вот это вот очень важно да, доверял <смех> чужим голосам, чужим взглядам, чужим мнениям, даже в общем-то на и мы самим, понимаешь, больше, чем объективность объективной реальности. То, которое я сказал выше. Одна ошибка не делает тебя неудачником. Даже, может быть, серия, ну как, полоса, неудач. Не делает тебя неудачником. Вот возьми если его страстное желание получать одобрение и комплименты были неудовлетворены рины то эрик чувствовал себя ничем в глазах других и в собственных можно добавить первый шаг к самоуважению понять почему больному почему больному да да это больные люди дальше кстати будет интересный пример по поводу того что они очень похожи на ну это дальше минуточку внимание почему он нас на собственной никчемности. На этом этапе он еще не будет защищать чувство собственной неценности, не совсем адекватно понимая смысл сказанного. Это мнение основано на исследовании Бека и Дэвида Брафа, показавших нарушение мышления у депрессирующих, которые сравнивались с больным и шизофренией. Понимаешь? Сравнивались. И. Здоровыми людьми, способности интерпретировать пословицы, такие как Не красна избауглами, а Красна-пирогами. То есть, задавая одни и те же вопросы, эти вот доктора пришли к мнению, что люди в депрессии, депрессирующие, очень близки к явно больным, к шизофреникам. Близки, да. И шизофреники, и депрессирующие допустили много логических ошибок. Имели сложности с объяснениями смысла, они были чрезмерно конкретны и не могли сделать точный разбор. Достаточно простой вещи, да? Поговорка это вообще-то. Ну, да выжимка такая, кристалл. Создавалась сложность. Не могли сделать точный разбор у депрессирующих. Грубость дефектов была менее глубокой чем, э, и причудливая, чем у шизофреников. Но они были очевидно ненормальными в сравнении со здоровыми людьми. Понимаешь? Чем опасна вот эта депрессия? Это прямой путь в шизофрению, на самом-то деле. Если вот не заниматься собой, пуститься в свой... Само пройдет. А вот погуляю в лесочке, вот попью витамин С. Э, либо пройдет. Либо станет хуже. Вот это, смотри, у тебя какой выбор-то? Небогатый. Либо само пройдет, либо станет хуже и чуть ли не прямой путь в шизофрению. По сравнению с здоровыми людьми. На практике выяснено, что во время депрессии человек теряет часть своих умственных способностей до такой степени, его обеспокоят грядущие события. Негативные факты вырастают в своей важно вырастают свои важности до тех пор, пока они не захватывают всю реальность. Называется из мухи слона. При отсутствии же психи, психических нарушений человек не испытывает ни умственных, ни уменьшение чувства собственного достоинства, ни депрессии. Человек здоров, да. Или пошел на поправку, выздоровел, то все, у него в порядке, все нормально. Допустим, он преодолел депрессию, и все, и все. В отличие от конкретных клинических широфреников, в которых лечить, ну не знаю, значит способ, особый метод по чувства собственного достоинства. Первое, возражение внутреннему критику. Внутри человека сидит и автоматически внутренний критик такой, который осуждает постоянно тебя. Мамка в голове, бабушка в голове, БГМ. И ты прям чуть ли не слышишь этот голос. Нудный, занудный, противный голос, который тебя критиковал. Все детство, всю школу, все время тебе жужжали, рассказывали какой-то проход, какой-то хулиган. Возражение внутреннему критику. Низкая самооценка может быть вызвана самокритикой. Мыслями типа Я ничто, я проклят, я ниж других людей. Кому такой нужен? Помните этот вот Incel у Игуана-то? на сходке мне 20 лет девушек не было да и кому такой нужен говорит парень ну обыкновенный с улицы не урод блин обычный чувак все все он уже себя похоронил для успешного возражения с э, самообличению предлагаю три этапа а научить себя узнавать и описывать самокритические мысли как только они появляются самокритические мысли возникающие автоматом автоматически б выучиться почему эти мысли ошибочные разоблачить их разоблачить понимаешь они скажут это искаженное представление о реальности и себе и скажу ничем не подвержу это обобщение это ярлык как в прошлом стриме мы обсуждали 10 пунктов искаженной реальности понимаешь? в действительности когнитивные искажения в. Практическое возражение им. Да, да, да, да. И развитие более реальной самооценки на основании опровержения вот автоматического автоматической критики. Воспринимаемые как самокритика. Ты думаешь, блин, ну это я сам про себя так думаю. Чувак, тебе годами. Годами это внушали, унижали. Почему ты решил, что твои мысли. Ну, в общем-то, да, они стали... Ты их усвоил. Сейчас займемся противоположным. Во-первых, раскритикуем их определим их лживость и разберемся так ли это и а, а что в самом деле что в самом деле вот ты ошибся вот ты это сделал то все что небо упадет на землю у тебя на лбу выжгут что ты лузер не лазером в общем нет никто об этом не знает да может никто не заметит все будет похеру что ты там накосячил на уроке все сидят там и рисуют на задней кто-то готовится к следующему ответу кто-то рисует на в конце тетрадки а ты думаешь, ааа, -а -а, все пропало, все пропало, все. Унизил. Теперь пацаны скажут, что я. Да, блин. Не накручивая измух слона. Эффективное средство для осуществления этого трехступенчатый метод. Нужно составить таблицу, где левая колонка автоматические мысли. Ну, здесь упрощенная Здесь немножко расширено дальше. У кого он позамислил, у своего учителя позаимствовал, там пошире. Там не три колонки, там их больше, там их. 6. в общем то можно их свести до двух на самом деле там самые важные главное это две для наглядности для начала чтобы понять что почем к чему идем естественно лучше пошире вот он начинает значит с трех три колонки где левая автоматические мысли автоматически негативные мысли возникающие понимаешь сама критика да Средняя колонка, нарушения в, в процессе познания. Это вот те 10 пунктов искаженных искажений, когнитивных искажений, ну, которые он объединил значит 10 пунктов. Вот это вот э, максимализм, ярлыки, вангование, ложный вывод и не знаю, из того, что не знаешь, что было до этого, приписывать себе, а, они смотрят так на меня, потому что они не знают, что было до. И вангование в будущее, что, а теперь все, конец, они скажут, что, то, то, то, то, то. Вот те 10 пунктов сплошь, с прошлого стрима. Нарушение процесс познания. Правая рациональный ответ. Самозащита. Автоматически, значит, обвинительно тебя внутри твоей головы напал. Вот это отформатированный мозг циркулем. Это же его приколы. Это ж его сбой, его ошибка, понимаешь? 400, 404. Выскакивает ее в башке и портит тебе жизнь здесь и сейчас всем родом из детства да всем и родом из детства и так для примера человек внезапно осознал что опоздал на важную опоздал на важную встречу у него замирает сердце он впадает в панику уже опоздал все произошло пусть он спросит себя в этот момент что я сейчас о себе думаю почему это расстраивает меня запишет эту мысль в левую колонку он, он может подумать у меня всегда все не так, я всегда опаздываю. А я не... <смех> ну есть такое, да? Или все будут смотреть на меня сверху вниз, я слюнтя, я сделал из себя дурака. Эти мысли вызывают эмоциональное расстройство. он Они разрезают мозг так же неистово, как нож плоть. <смех> Прикольно. Вот. Трехступенчатый метод, значит, цель заменить более объективными и эмоци... э, рациональными мыслями и размышлениями нелогичные, суровые, самокритичные, автоматически возникающие, автоматически возникающие вот этот вот внутренний твой прокурор в ответ на отрицательные события, автоматически возникающие на ответ на отрицательные события, я что-то произошло, раз, а где уже готово о себе представление внутри твоей головы, давно заложено всеми воспитателями. Значит, автоматические мысли, самокритика, нарушение в процессе познания, рациональный ответ. Ну, три колонки. Автоматические мысли, нарушение в процессе познания, то есть зафиксировать, что это нарушение, чувак. Посмотри. Вот, это клише, это обобщение, это ярлык это м -м, бинокль, когда хорошее преуменьшается, да, переберу. Так, все мои положительные, это херня, все мои отрицательно это о -о -о, из слона, да и рациональный ответ на основании того что понял что это искажение когнитивное искажение вот это автоматически возник что это в башке самокритика у меня все не так у меня все не так вот он вот это опоздавший договориться у меня все не так это фиксируется как общий вывод из единичного факта или из хорошо тут скажет но я очень часто. Очень часто. Но ну, получается, у тебя черная полоса или. А всегда ли ты? Ну были ли объективные причины, что ты опоздал? Ты говоришь: А, у меня все не так. А, подожди, но ну, сейчас ты опоздал из-за того и того. Вот конкретные причины. Причины, из которых ты опоздал, они а из-за того, что ты никчемен. У меня все не так. Нет, не все. Оглянись назад, посмотри на свою жизнь. Почему все? категорический императивы, почему я их ненавижу? Вот эти. Они упрощают. У меня все, всегда, не так. Не все, и не всегда. Значит, это общий, общий вывод из единичного. Рациональный ответ. нонсенс Я делаю большинство вещей хорошо, не хуже других. Делал и лучше, понимаешь? Рациональный ответ. Или, допустим, я всегда опаздываю. Это что? Это общий вывод из единичного. Факта ответ какой я не всегда опаздываю это нелепо думаю думая обо всем времени я подразумеваю настоящий момент если я опаздываю чаще чем мне хотелось бы то я смогу решить эту проблему стать более пунктуальным то есть вот причина почему копался замешкался или еще что-то вот причина вот я буду стараться ее исправить значит все будут смотреть на меня сверху вниз а -а -а, снизу. Все будут смотреть. Это что? Это общий вывод из единичного факта. Максимализм. Ошибка в предсказании будущего. Фангование. <смех> что они будут уже за них ты подумал, испортил настроение, еще ничего не произошло. Это в будущем, и да еще неправильно ты сфанговал. Испортил настроение здесь, сейчас, себе. Понимаешь? И ответ какой? Кого-нибудь может огорчить мое опоздание, но это не конец света. Если же все встречи всегда или же все встречи всегда начинаются вовремя, да? Бывает, что вся встреча опаздывает. Бывает, что там ведущий встречу опаздывает. А не только я. Значит, искажение. Я я слюнтяй. Ответ какой? Ну что что это? Это ярлык Ерлык. И ответ на него, разве сейчас я включаю Вот сейчас разбираюсь в свою ситуацию, в своих эмоциях, вот, э, я предпринимающие какие-то действия в направлении в этом, дабы этого не произошло. Сейчас разве я слюнтяй? Тогда я подумал, что это слюнтяй сейчас. Сейчас. Я сделал из себя дурака. Я сделал из себя дурака. Значит, автоматически возникший негатив, да? Ярлык! Ошибка в предсказании судьбы, да. И ответ какой-то то, что я опоздал, еще не сделал, из меня дурака все когда-либо опаздывают а я приходил иногда вовремя чаще всего прихожу вовремя либо даже заранее либо 50 на 50 выделив автоматические мысли нужно определить каким ошибкам познания они относятся так я всегда опаздываю классический пример общего вывода из единичного факта заносится в среднюю колонку до да. главная ступень трансформации настро... главная ступень трансформации настроения замещение автоматических мыслей негативных рациональными для этого надо вот эти негативные автоматические расчехлить показать их несостоятельность то что они подпадают под вот эти 10 категорий искаж, когнитивных искажений обобщение искажения частный вывод из единичного факта ярлык так -та -та -та -та -та, максимализм понимаешь показать их несостоятельность и заместить их замещение автоматических мыслей рациональными. Рациональный ответ на иррациональный автоматизм в твоей башке. Вот, в принципе, в чем заключается весь Бернс. На самом деле он, я так понял, тиснул эту идею у своего учителя. Дальше у учителя, вот у него там 6 граф, этот свел до 3. Представим ситуацию: вы водитель, у вашей машине лопнула шина. Не стоит писать. Я чувствую себя паршиво, так как это. Невозможно опровергнуть рациональным ответом, если вы действительно чувствуете себя паршиво. Нужно писать мысли, которые автоматически вспыхивают в уме в этот момент, понимаешь? Когда вы увидели шину, например, Я так бестолков, я мог бы поставить новую шину еще в прошлом месяце, или О, черт, это только моя отвратительная судьба. Я неудачник, там еще на это уже можно найти рациональный ответ. Конечно, было бы лучше поставить новую шину. В рациональный ответ. Но я не могу предвидеть всего. Это же не значит, что я без толков. Итог: когда у человека начинается ухудшение настроения, то есть риск, что в каком-нибудь аспекте он смо... он скажет себе: нехорош. Он начнет убеждаться в своей испорченности и малоценности, негативные ощущения захлестывают его потоком и парализуют нормальную жизнедеятельность Вот это вот уменьшение умственных способностей, да? Почему происходит? Человек не может оценить себя, себя адекватно. Все это захва его захватывает. Вот так себе накрутил из мухи слона, все, все, все, все, все в черном свете. Все, конец, ложись, гробик, померай, понимаешь? Для восстановления, для восстановления эмоционального равновесия в первую очередь нужно поднять ощущение собственной ценности. Для этого нужно убедиться в некорректности и нереальности своих релков и заявлений, вот этих внутренних автоматических осуждений. Как можно достигнуть этого? Ваши мысли, чувства и верования базируются на собственном опыте, угу. на собственном мозгу, отформатированном циркулем. А жизнь постоянно течет, да? изменяется. Люди меняются, обстоятельства меняются. Ты просто не являешься пятилетним самим собой. Это же диалектика. Ты и равен самому себе, и не равен самому себе. По паспорту ты равен самому себе там. Да? Воинские права, собственность, все на тебя записано. Ты это ты. Одновременно ты это не ты. Ты вот посмотрел стриму Махрова ты в начале стрима и ты в конце стрима два разных ты ты понял кое-что про светлану коршунову женщин про психологических ты набрался опытом ты ты другой уже понимаешь? три часа ты уже другой ты вот сидишь слушаешь семи слова что он тебе расскажут про берутся ты в начале стрима и ты сейчас ты другой ты ты равен и не равен себе а уж по поводу пятилетнего себя где тебя унижали Навязывали, диктаторские пугали, хулиганом тебя называли и говорили, что будешь наказан, ты боялся. Ты сейчас и ты пятилетие, это разные и ты. Как так вот этот пятилетний испуганный до сих пор портит тебе жизнь? Да. Мозг сильно отформатирован с циркулем. К сожалению, да. Чем занимается моносфера? исправление вот этих багов? Жизнь постоянно течет, изменяется, ярлыки становятся малы. Да, со временем кажется: О, как я переживал! А сейчас такая ерунда, понимаешь? Время лечит. Так помоги ему, ускорит это лечение, не дожидайся. И ярлыки становятся малы, как детская распашонка. Да, да. Ты в пять лет, это не ты сейчас. Ты в 13 лет, это не ты Ты в начале этого стрима, это не ты сейчас, понимаешь? Потому что ты уже послушал проберся прослушал про коршуну, уже кое-что так понял немножечко. Да? А, черт правильно! Точняк! Понимаешь? И ярлыки становятся малы, как детские распашонки, или настолько э, всеобщие, что высказывает что вы. Высказываете из них. Абстрактные рылыки, подразумевающие ущербность личности, не могут нести какую-либо информацию. Но они убеждают человека в его второсортности, к сожалению что же тогда оч очевидно конечно не рассуждение я чувствую неадекватность значит я неадекватен <с> опять в <да? с> общении иначе что порождает Аж эмоции ошибка кроется в зависимости рассуждений от настроения чувства не могут определять чьи либо ценность особенно чувство комфорта и дискомфорта Печали, тоска, не показатели того, что человек, страдающий ими, неприятен, малоценен и низок. Да. Значит, три ступени, по которым можно выбраться из депрессии. Первое. Излия негативные мысли из головы на бумагу. Второе. Прочти 10 видов нарушения в процессе познания и выбери из них свои. Ну, что подпадает. И третье. Замени написанное в первом пункте более объективными мыслями. По прохождению этих трех ступеней сам самочувствие значительно улучшится совможение вырастет чувство собственной ценности и депрессии пойдет вниз по поводу шести пунктов это развернутые вот эти три три пункта развернутые максимально в книге они представлены в виде таблицы значит ежедневник ежедневная запись дисфункциональных мыслей ситуация раз два три 4 5 шесть шесть колонок вот те три они более удобные но для начала чтобы понимать что почем можно в принципе вот эти шесть без потерь без потерь вместить в те три здесь как бы все подробно ситуация краткое описание фактов вызывающих вызвавших неприятные эмоции потенциальный клиент которому я попробовал продать страховой полис сказал пошел ты к черту эмоция возникающая в результате значит этого точная характеристика эмоций второе оценка интенсивности эмоций в процентах от одного там до 100 или от нуля до 100 ну от 1 до 100 да и он пишет что испытывает злость 99 процентов грусть 50 Третий пункт. Автоматические мысли, возникающие в, это, в этом состоянии. Под воздействием злости и грусти. Я никогда не продам ни одного полиса. Я никчемный неудачник. Все думают, что я их обманываю. Человек записывает, что ему в башке моментально сработал. Автоматический вот негатив какой возникает. И здесь он зафиксировал вот это вот, вот эти вот свои автоматические мысли. Знаешь? он дает он их обозначает как вот эти 10 пунктов искажения когнитивной реальности расстройства присутствующие в каждой автоматической мысли это общий вывод из единичного из единичных фактов преувеличенные преувеличение ярлык скачки в познании скачки в познании скачки скачки в познании знаешь? вот я никогда не продам ни одного полюса. Это общий вывоз из, из единичного факта. Я законченный неудачник. преувеличение Ярлык. Все думают, что я их обманываю. Скачки в познании. Следующий, самый важный, самый важный пункт. Рациональный ответ. Рациональные ответы на каждую автоматическую негативную мысль. Вот на эти вот три. Понимаешь? Ты понял, что они иррациональные, что они лживые что они обобща, обобщают с ними надо бороться им нужно дать ответ вот этим трем искажениям. нужно дать реально реалистичный максимально реальный максимально реалистичный объективный ответ и ответ пошел сидишь думаешь что можно ответить вот на это зная что это ложь и пишешь: я уже продавал множество полюсов. вначале как я никогда не продам ни одного полюса. так я же продавал уже раньше я закончен неудачи. Не все потеряно. Существует много других клиентов. Он сказал это сгоряча, но почему-то досталось мне. Все думают, что я их обманываю. Я вел себя так, как обычно веду с клиентами. Понимаешь? Я ж не знаю, что у него там. Может, у него ботинки жмут? Я делал как обычно. В результате оценка последующего национального состояния от 0 до 100 Злость из 99 можно оценить как? Ну, 50, ну, даже если 60. Ну, 99 они уже не станут после того, как ты разобрался вот с этим автоматическим негативом. Грусть было 50, стало 10, ну, не знаю, или, или пусть даже 40. Все равно хорошо. Все равно хорошо, понимаешь? То есть смотрите, вот эти шесть можно объединить, да? Объединить. Ну, первая ситуация. Ну, ситуация, понятно, как подразумевается, вот она произошла, ее вот не обязательно записывать. Ты просто пишешь, что испытываешь, какую эмоцию испытываешь? В первой колонке записываешь эмоции, которые испытываешь, и маркируешь ее в процентах как сильно это захватывает тебя в данный момент. Дальше пишешь автоматические мысли, которые привели, привели к этим эмоциям. Фиксируешь их как искажение, и даешь им ответ. Даешь им ответ вот и дав ответ можно тут же и проставить вот эти вот результат как бы в процентном соотношении что произошло с эмоциями как эмоции после того как ты понял и провел вот этот анализ несложный элементарнейший анализ ежедневная запись дисфункциональных мыслей это называется у него вот можно конечно не заниматься процентовкой но это как бы наглядно ну как бы подспой такое как бы для убедительности, для самоубедительности, да. Что да, реально, полегчало. В общем, если тебе полечаешь, ты и так это заметишь. Фу, блин, действительно. Если что, я всполошился, взгоношился, блин, реально, да? Уже записывая вот эти вот ответы, да даже не записывая, даже вот давая им вот эти вот определения, нарушения когнитивных искажений. Это вот я что-то себе придумаю, это я накрутил. Это общий вывод из частного случая, понимаешь? Уже давая, вот это фиксируя лживость, ложность. Вот этого автоматизма негативного в башке всплыву. Тебе уже начинает легчать. Дальше ты еще круче делаешь. Ты начинаешь давать ответы рациональные. Понимаешь? А под конец фиксируешь так. И что я сейчас чувствую? Ага, ну, в общем-то, да? Да? От того, что было 99, осталось 50 или там вообще исчезло. От 0 до 10. Может было написать, до да 0. Грусти не испытываю. 0. Наоборот, я рад, что разобрался с этим негативом. Понимаешь? Вот, то есть это удобно, Она расширенная форма, можно ею занять. Для, для начала, чтобы было понятно, что происходит, что происходит и как. Да. Вот. Ну, здесь получается, что он их свел до трех. На самом деле, в конце, да? В конце он их свел до трех. Вот я их здесь сэкзицировал. Все шесть. Ну, кто... Ну, обратитесь к сами к книге, там тоже это есть. Убьерс, да, он в конце главы пишет три ст ступени, по которым можно выбраться из депрессии. Излить негативные мысли на бумагу, понимаешь? Эмоции и мысли. Э -э Прочти 10 видов нарушения их когнитивного искажения в процессе познания, выбери из них свои. То есть замаркировать вот этот негатив как ложный, лживый, искаженное представление. Замени написанное в первом пункте более объективными мыслями. По прохождению этих трех ступеней самочувствие значительно улучшится, самоощущение вырастет, чувство собственного достоинства, ничтожность и депрессии пойдут вниз. Очень интересная глава, всем рекомендую.